друзья, здравствуйте! Я думаю, что равнодушных людей уже практически не осталось. Очень многие люди замечают странные необычные следы белого цвета на небе, особенно когда погода ясная. Многим понятно, что такие следы, которые расползаются в огромные пересы облака, обычный самолет оставлять не может. Еще одно необычное явление зафиксировали в Дагестане, видео мне прислали. На этом видео отчетливо видно, что следы от некого летающего аппарата прерываются на середине пути, и аппарат бесследно исчезает. То есть, если бы заглохли двигатели самолета, то, скорее всего, была бы катастрофа. Но катастрофа не случилась, а летающий аппарат перестал оставлять следы за собой. Что это такое? Ну, мы можем только догадываться, можем только предполагать. Свои мысли пишите в комментариях, делитесь с друзьями и не забудьте подписаться на канал. Вот они, мы сейчас в Дагестане находимся. Вот там второе, смотрите, параллельно летят. прям. Тёма, ты чего Смотрите, вот одна полоса. Вторая полоса. А теперь, смотрите, теперь на пересечении идет широкая еще одна полоса. Они уже пролетали пора рано. Утром, видимо. Вот она идет, еще одна полоса. Посмотрите, она как в облако уже. Не может же облако такое четкое, такое длиннющее быть. Вот она пересекает их. Вот сейчас уже минут 15 прошло. Вот что висит. Оно просто начинает расширяться. Видите, это, это что? Это тоже самолет, да? Просто след от самолета. Нет, нет, вот первый раз без жизни я увидела вот этот химптрейл своими глазами. Одно дело по телевизору где-то видеть, да, на ютубе, а другое дело своими глазами. Это вообще, это ну, не может просто след от самолета быть вот таким. Вот время проходит, самолет уже давно улетел, уже давно самолета нет, а вот эта зараза висит. Вот она, вторая зараза висит. Вот она. Видите? Этот просто нам из-за балкона еще не видно. Сейчас мы на ту сторону выйдем, тоже поснимаем. Посмотрите, вот это вот сколько времени уже вот это висит. Прошло уже 25 минут. Смотрите, сижу, наблюдаю. Вот теперь это все типа превращается в облака Правда, с одной стороны также остается четкая граница. Да, ветер, видимо, уносит, в другую сторону больше разносит. Вот. Вторая эта полоса тоже. Полоса стоит нам хорошо и тоже видно. Мама, ну, так вот. И кто это не видел, вот, вот момент этого всего происходящего, когда этот самолет разбрызгивал, тот не поверит, конечно же. А я вот сижу и наблюдаю с балкончика. Уже 40 минут как сижу, наблюдаю, как я теперь не поверю, что нас травят самым наглым образом, не скрывая даже этого. Мимоходом тут вот еще интересные, вот и антенки стоят везде, видите? Какая вспышка была в Дагестане, видите? Вот и думайте, что да как и от чего, почему. Это вот то место, где отдыхают, приезжают отдыхать, перестречь Бербаш и море, центральный пляж. Здесь вот так вот чувствуем и отдыхаемся.